На самом деле я вас всех люблю. Я вас люблю, <смех> <ты> сказал. <смех> да, я готов помочь всем. <смех> Мы, говорит, пробовали это, обеспечить людей всем полностью. Так они, говорит, жиреют, лежат и ничего не делают. Я начал носить с собой Библию. Подожди, подожди, подожди. Это сильно. Я первый раз слышу, чтобы человек одновременно носил с собой Библию и Конституцию. Главное не перепутать. В Библии эти ключевые фразы есть. И они владычествуют над животными и скотами, из личного опыта. Работы на тонком плане. Я существую одновременно, чуть ли не в миллионах реальностей. Они смещены по времени между собой. Так у тебя с ними постоянная связь. Здесь нет никого, кроме тебя. Я понимал, что меня ведут. Я это все чувствовал, я имею в виду высшие силы. И мысленно обратился к своему роду. Я почувствовал, как меня взяли за руку. Что у меня из груди что-то вытаскивает. Это было реально. Я лег, и у меня в голове никаких мыслей Понял, что из меня что-то вытащили И у меня больше нет чужих мыслей в голове Я чувствую себя просто изумительно. У меня энергия прет По поводу задержания до последнего Я чувствовал, что мне туда нужно попасть Девять суток в одиночке? Да Получается, как в Библии Ты туда приходишь на исправление И вы, райский сад? Получается, да У меня там был приступ Я только в одном увидел зачатки человека Я говорю, у вас есть шанс стать человеками. Говорят, я боюсь с такими людьми разговаривать. Крути-верти как хочешь, но человека из него сделай. Это тоже урок. Микселя работают. Ну вы же согласились, вы же подпись поставили. Нашли свои счета за рубежом, с огромными нулями. Кто получил персону? Мужчина. Генетический профиль у реально заверенная и апостелированная минюстом. Привязка к моему телу генетическая. Как не документа. Думаю, напишу-ка я книгу. А когда нет цели, ну все. У меня знаешь, какая цель? Найти цель. То есть у них цель одна, это пенсия. На животное нельзя надеть маску. Но не верьте, не ведитесь вы всему, что там написано. Живите сегодня и сейчас. Вам это впаривают намеренно. Будьте здравыми, мыслите разумно.